Сегодня 5 марта, 5 марта – это большой праздник, это вообще один из моих любимых дней календаря. Это день, когда издох Иосиф Сталин. Иосиф Сталин, который несет ответственность за величайшую трагедии и в России, и в Украине, и в других странах в 20 веке. То есть это и массовый террор, это и голодомор. И много всего другого ужасного. Вот как раз вот 5 марта этот тварь сдохла, захлебнувшись в собственной моче или блевоте, или чем-то там еще. Вот. И я хотел бы в этот светлый день, в этот прекрасный праздник пожелать того же самого злодею номер два, как я его назвал. Вот Знаешь, есть такой анекдот известный про конкурс мудаков, где... Владимир Путин занял второе место, спрашивает, а почему же не первый? Да потому что мудак. Вот этому самому парню тоже хотелось бы пожелать отправиться по следам его кумира товарища Сталина.